Так буду, ладно, держать. Еще раз здравствуйте. Там слайды будут, не будут? Чтобы, чтобы понять, если не будут, могу без слайдов. Я вот, если честно, первый раз с такой штучкой. Если будут тормозить, поэтому простите. Хорошо? Давай, отлично. Да, Ярослав как бы сказал, как бы уже чуть-чуть рассказал, как все начиналось. Я расскажу со своей стороны, скажем так, у нас такая тема, что, чтобы вы понимали действительно, как все начиналось, без каких-то ну, недопоняток, чтобы было все понятно всегда и вы понимали, когда реально все это началось. Вот 5 марта я это помню, 5 марта мы встретились с Ярославом, пообщались, вот следующий слайд, если я нажму, будет следующий слайд, куда сжать? Да. Куда? На кого? Кто-нибудь на... покажите просто, я пока поговорю. Там, там следующий слайд, на котором написано встреча. Открою секрет. И сто... А если следующий? О! Научился. Вот такой слайдик называется «встреча». То есть, в принципе, то, ну, то с чего начинается как бы, подобный бизнес, партнерский бизнес, это что? Это встреча. Когда вы встречаетесь с человеком, мы как бы, принимаете для себя какие-то там решения, как бы, да, нет, ну и так далее. Либо там сомневаетесь, мучаетесь, печалитесь. Как бы, я не сразу принимаю решение, честно скажу. То есть у меня как бы, нет как бы, эмоциональных каких-то таких взрывов. Мне нужно все, как бы, чтобы чтоб я логично понимал. Когда мы встретились, это было 5 марта, я там опоздал на самолет, я и не хотел встречаться, потому что я летел по своим делам, как всегда, у всех есть свои дела. Но я там опоздал на самолет, мог бы успеть, но думаю, ладно, раз уже как бы, время поджимает, встречусь как бы, с человеком, потому что позвонили... Как бы ребята, с которыми мы имеем как бы, уже давно отношения, это программисты, сказали, что есть тема, посмотри, ну, скорее всего, будет интересно. Именно поэтому я принял решение, думаю, ладно, пообщаюсь, раз мне говорят, как бы, с меня никто ничего не берет, поэтому пообщаемся. После, после общения как бы, поговорили, посмотрели, мне как бы, симпатизировало, что уже приложение было готово, что не нужно его там... Как бы, скажем так, и развивать, или делать, точнее, развивать-то нужно, что не нужно делать. И я взял паузу, наверное, неделю, я сейчас точно не помню. Я уехал опять, думаю, поменял свои планы, думаю, надо подумать над этой темой. Ну, соответственно, там позвонил нескольким людям, пообщались, поговорили, и через, там, по-моему, 11, 11 числа, Александр там потом расскажет после меня, я сказал, что привык туда, что, в принципе, эта тема интересна и сделал свое предложение, как сейчас Ярослав сказал, как бы, пере, переделать чуть-чуть маркетинг, ну и некую идеологию. Получилось так, что мы там его и переделали. То есть во что это превратилось, как бы, в принципе, результаты очень как бы, классные, вы это сейчас видите. То есть и то, что вот произошло, я... видно, читаемо, читаемо. То есть я не буду перечислять, потому что тут как бы, есть что почитать, можете почитать. То есть мы, это ну, команда, да, в неком таком как бы, понимании, понимании именно конкретного бизнеса партнерского, понимая, что нужно, как бы, что нужно делать и что желательно сделать. То есть мы ввели очень много всяких штучек, которые сегодня ну, показали, что это классно работает. Например, там рассрочку, которую ну, лично я там не видел нигде. Это, наверное, первое место, где есть рассрочка. Если, там, если не так, потом расскажете. Которая реально делает, как бы, ну, на мой взгляд, уникальные результаты, потрясающие. Как бы объемы доказывают. Это тоже часть моего выступления. Дальше посмотрите. Что мы еще сделали? Это я нажал. Раз я нажал, говорим дальше. Да? И... Чтобы вы понимали, скажем, я не специалист какой-то технический и так далее. То есть Мне достаточно, как бы, если мне тема интересна, единственный вариант успеха – это поверить, правильно? То есть это единственный вариант. Дальше уже, как, бы, как говорится, будем разбираться. Если не поверить там, как бы, в команду ребят, которые делают приложения, в принципе, заниматься бессмысленно, согласно. Как бы, у меня ну, в тот момент не было вариантов, тогда был ну я и Ярослав, соответственно, да? это понятно. То есть мы, и я четко понимал, что есть как бы, две, две, скажем так, стороны медали. Первое, это то, что здесь написано, эта компания, владельцы бизнеса, ну и все, что с ними связано, как бы есть как бы, некая ответственность, которая прерогатива компании, в которую я не могу никак повлиять. Это как бы тоже, ну, все четко понимают, что есть... Вот как бы, некие, некие как бы, вешки, за которые отвечает компания, и это как бы, хорошо, это не, ну, я не должен этим заниматься. И вторая часть это продвижение. То есть то, ради чего мы этим и занялись. Тут, как я уже сказал, мы разработали некую мотивацию и начали заниматься продвижением. То есть начали идти к людям, говорить. И что с этого вышло? Давайте следующее. Отлично. Это статистика того, это регистрации. Видно, да? Давайте куда мне вот так вот. Вот так лучше? Лучше, отлично. Вот, если вы посмотрите внимательно, то я когда смотрю, меня как бы поражает, что мы тут наделали. Это просто регистрация. То есть регистрация за март то есть в марте мы еще не работали, мы как бы делали подготовку, но уже было там, ну, это я имею в виду после того, как, как я включился, там больше 300 регистраций, 381, 800, тысяч это новые регистрации. То есть, чтобы посмотреть полную, нужно прибавить предыдущие, Понятно. Это количество регистраций. Вот 1250 на октябрь, это данные на пятницу. На пятницу. Сейчас примерно... Примерно почти в два раза больше уже на сегодня, потому что не было времени в слайд ставить. Поздра... Да, похлопайте. Это количество купленных пакетов по месяцам. Не, давайте назад. Назад где пакеты. Вот. Это пакеты, это тоже новые пакеты в каждом. То есть началось в марте уже было 200, там за, несколько, за две недели было 200, как бы, это все пакеты, и мини, и стандарты, и ВИПы. Уже было 200 пакетов, 200 человек. Дальше, как говорит Ярослав, понеслась. Да? 800 тысяч. Был июль, ну июль понятно, в нашем деле все знают, что июль это, ну, лето это такой анабиоз, да, потому что люди отдыхают и так далее. В нашем варианте анабиоз был только в одном месяце, небольшой анабиоз это 800 регистраций. Ой, тысяча пакетов почти продано. Дальше там 2, 2 400. Сегодня тоже это как бы на пятницу. Это гораздо больше, цифр цифра на сегодня. Давайте следующий слайд. Вот это самое приятное для вас, для всех. Это бонус, это выплаченные бонусы. Ой, это не бонусы, ребят. Это... Это оборот. Это мой косяк, потому что бонусы сказал я сделать. Это товарооборот в бонусах, в количестве, не в рублях, кто-то знает, понимает, а как бы в, не, в неких единицах условных, в которых мы работаем. Было уже 4 миллиона в марте. Сегодня я вам не буду говорить какой, но это данные на пятницу. Там больше, больше 50 уже на вчерашний день, ну позавчера было. Можете себе понять, что там почти столько же сделали за выходные. Это, это оборот как бы, того, что мы с вами делаем как бы, на сегодняшний момент. Давайте следующий слайдик. Вот, а эта цифра, это бонусы, которые выплатила компания. Давайте еще нажмите и будет цифра. Вот. Это бонусов, сколько выплачено за всего лишь 6 месяцев с того момента, как... Ну, с марта месяца, когда появились первые расчеты. Я, пока, я вас с этим поздравляю и нас тоже. И давайте следующий слайд. На нем я чуть-чуть еще остановлюсь. Как бы, то есть то, что сегодня происходит, результат, в принципе, одной встречи. То есть это то, что, наверное, и с вами произошло когда-то, когда вы кого-то встретили да, в данной ситуации, и ваша жизнь начала меняться. Я хочу чтобы вы, ну, скажем так, ценили ту встречу, потому что здесь очень много разных как бы, моментов бывает как бы, в человеческих отношениях. Я хочу, чтобы вы реально ценили эту встречу. Жизнь может поменяться, вы можете, скажем так, расстаться с этим человеком, такое бывает очень часто, да, даже разводятся люди. Правда? Кто развелся хоть раз? Скромничают половины. То есть, ну, но я хочу, чтобы вы реально ценили, потому что, как бы, тот шанс, который появился когда-то того человека, от которого появился, это на самом деле действительно ценно. И сейчас я хочу представить человека, после тот человек, который в принципе сразу поддержал, у него в принципе не было шансов этого не сделать, как бы, которому я позвонил еще до того, когда как бы, мы с ним очень много обсуждали по телефону, до момента еще принятия как бы, ну, решения этим заниматься. Поэтому то, что произошло позже, он расскажет сам. Это как бы, причина практически, ну, наверное, 99% как бы, людей, которые сегодня есть, это причина его, его появления в этом деле. То есть, ну, тут не, я не назову это встречей, потому что мы встретились давно, внезапно. Да? Понятно. Но это как бы, результат неких уже как бы, других взаимоотношений и как бы, понимания, кто что может, кто, ну, от, у кого какая ценность. Поэтому, я думаю, вы все сейчас его знаете, и это все будет как бы, гораздо интереснее, чем рассказал я. Встречаем Семенов Александр!